Приветствую вас, меня зовут Шапошникова Татьяна Я из города Мясо Челябинской области Хочу поделиться своим опытом от терминфоркрасной капсулы Я прошла достаточно много сеансов Более 30 сеансов терминфоркрасной капсулы И результатов у меня очень много Один самый, скажем, интересный Для меня очень классный результат Это прошла боль в суставе бедра То есть у меня болела бедро и боль в суставе полностью прошла то есть боль была у меня была два года и после 10 сеансов курса, да после одного курса боль полностью ушла помимо этого проходила чистка и выходил холод 20 сеансов это для меня очень значимо и классно что все-таки за это количество сеансов я полностью освободилась от холода изнутри Освободились от боли в коленном суставе. То есть человек мучился достаточно длительное время, посещал больницу, физиотерапию, проходили всевозможные лечения, уколы, для того, чтобы в колени боль прошла. Но она, увы, не проходила. И после курса массажа, 10 сеансов массажа в термоинфракрасной капсуле, боль полностью прошла. Это результат моего человека, который посещал сеансы. У меня лично, помимо того, что прошла боль в бедре, у меня... Выходила молочница через кожу, была сыпь, и все это моментально прошло. У моей мамы было не раз видно, что после посещения сеансов термоинфракрасной капсулы давление нормализовалось до нормы. В общем, результатов много. Муж становится спокойнее, активнее, много жизненной силы, энергии после сеансов термоинфракрасной капсулы. Абсолютно всего 30 минут и человек уже совершенно себя по-другому ощущает благодарна нашей компании за то, что они создали такие прекрасные аппараты, которые несут нам здоровье, молодость и долголетие всем привет, меня зовут Алия Сапашева я из Саратова 3 и 5 апреля к нам приезжала госпожа Ванфан и обучала Тиму но вот именно сегодня, 9-10 онлайн-обучения, мы дополнительно проходим и уже сдаем экзамен, и сами проходим эту уникальную процедуру термоинфракрасного массажа с помощью вот этого удивительного аппарата Тима ФОХОЛ. Я хочу вам сказать, что я сейчас первый раз прошла этот, эту процедуру и мы до этого уже получали биоэнергомассаж, это совсем другое, и я понимаю, что это совместимо и очень даже дополняет друг друга. Почему? Когда мы используем биоэнергомассажер, мы используем на определенных участках тела, мы открываем меридианы, мы убираем все блоки, зажимы, все классно. А после этого, если мы будем использовать вот этот уникальный термо инфракрасный массажер, он будет все, что у нас открылось, все шлаки, все токсины, все, что нам не принадлежит и должно выйти из организма, оно с, с такой легкостью выходит, организм наш с такой благодарностью это все принимает. И поэтому я вам всем рекомендую обязательно попробовать этот уникальный. Массаж Тима. Здравствуйте, меня зовут Гульнара Бадыганова, мне 59 лет. Я из города Алматы, представительство КЗА 59. Я из команды Алии Сапашевой. Недавно мне повезло, и я приобрела уникальный аппарат термоинфракрасный массажер. Я сделала его сначала себе, потом своей маме, ей 82 года, у нее высокое давление, варикоз на ногах, и она перенесла инсульт. Ее сестре 78 лет, она также страдает от высокого давления. Ее сбила машина несколько лет назад, и после этого у нее появились частые головные боли. Я сделала им только один массаж и хотела поделиться результатами. А, мутная, да? А да, не должна быть, да? Это слаги, токсины, соли, а -а -а. поэтому и давление да. у нее. Желаю всем Приобрести этот уникальный аппарат не только для себя, но и для своих родителей, чтобы наши родители как можно дольше... Всем привет! Меня зовут Розалия. У меня диагноз рассеянный слейрос. В данный момент у меня первая группа по инвалидности. И я стала применять биоэнергетический массаж от компании «Фо Конечно, с первого раза были ощущения, а что такого поглаживания, ну какое-то пощипывание, ну оттока. Я не понимала, что же он может произвести. Но когда я стала от этого поглаживания чувствовать работу в мышцах, а, как будто я пробежала, там гантельными поработали, прям чувствую, что мышцы... Прям тренированные мне этот эффект очень понравился и я уже на протяжении почти года его использую так тренирую мышцы это ноги у меня область спины руки конечно много легче становится спастика уменьшается опять тренированность мышц прибавляется, я стала больше пить воды, от этого у меня прям потребность стала, я стала прям чувствовать, что не хочется какое-то движение, какое-то, ну как минимум повторить эту же процедуру, поэтому я дальше продолжаю применять этот, эту процедуру. И параллельно, конечно, пью препараты. ФОХО видно их работу, это от, даже отрастание желтого ногтя, и видно, что и вырастает новый розовенький. То есть обновление клеток однозначно идет. Всем рекомендую. Благодарю. Захарушка Оладьев. Три нам годика. Захарка, скажи, пожалуйста, если болит животик, что нужно пить? Должа. Молодец. А если поцарапал ручку, чем помазать? Гелем. Молодец. Ты любишь эликсир? Да. <связывается> Умница. Это ребенок, который родился благодаря компании Фухоу Продукции. Волшебной, божественной продукции. Момент. Этот ребенок, который с нами вместе здесь, он, конечно, уже подустал. И сейчас вы видите, да, что э, Алексей Феникс – базовый продукт компании, да, сильный регулятор. Жорик, ты будешь это пить? Конечно, скажи, я это буду пить, только держи сама, я устал. Но вообще ребенок это пьет сам, причем пьет столько, сколько ему хочется. А не столько, сколько бабушка даст. И спасибо казахским партнерам, которые в соцсетях выставили простой метод. Дать бутылочку, надеть на нее соску и дать ребенку. Ребенок выпит столько, сколько ему нужно. ему на регулятора Феникс корпорации ФОХО. Все. Всех приветствую! Меня зовут Елена и хочу немножечко рассказать про биоэнергомассажер и мое заболевание. Заболевание у меня рассеянный склероз. Он у меня с 2019 года. Но когда произошел у меня обострение через 3 месяца после постановления диагноза, мне предложили, моя сноха, попробовать продукцию и массаж биоэнергомассажер. По улучшению своего здоровья, потому что было очень все грустненько, ходила с тростью, одна не гуляла, голова кружилась, спектр нарушений по всему организму. и самой это не нравилось, мне не нравилось, и люди меня хотели мне люди хотели помочь. Поцнохая вот этим человеком и оказалось. Стали делать массаж, и, делали, и я стала пить продукцию. И вы знаете, та, э, ощутила я на себе результат после третьего. Сеанса. Третий массаж был по счету, что менее вот самой проблематичной ноге, которая была, начала потихонечку где-то проходить. Вот это вот интересные такие ощущения. Это так вот, как вот ребенок что-то новое в себе узнает. Так и я. Я радовалась этому. И вот с февраля месяца 2020 года я делаю этот массаж регулярно. Потому что я увидела на себе этот эффект. Сон у меня был... Нарушен, восстановился, я стала спать крепче и лучше. Ходить стала без трости, самостоятельно, что не боясь ходить одна куда-то, что где-то меня занесет или я упаду. В общем, что было нарушено, начало восстанавливаться, и это не может не радовать. Просто замечательный такой аппарат, я в него влюбилась. И вот до сих пор я его делаю. И рекомендую, конечно, попробовать каждому, чтобы восстановить свое здоровье, быть более радостней и активней. Здравствуйте, меня зовут Чмула Вадим, мне 50 лет. Живу я в России, в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области. Я индивидуальный предприниматель. В сентябре 2020 года я попал в больницу, неделю находился в коме. Месяц пролежал в реанимации. И еще месяц в общей палате. Врачами были поставлены диагнозы. Панкреонекроз – это смерть и распад тканей поджелудочной железы. Выделение и скапливание огнойной жидкости. Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. И хронический холецистит – это камни в желудочном пузыре. В моем случае выживают только 10%. Когда меня перевели в общую палату – моя сестра передала мне продукцию ФОХОУ. С этого момента и по сегодняшний день я пропиваю эликсир Санцин и эликсир Феникс. Благодаря продукции мое состояние здоровья значительно улучшилось. А также есть доказанные результаты. Первое. Планировалась операция по чистке некроза в моем организме. Но после МСКТ операцию отменили так как были явные улучшения. Второе. МСКТ также показала образование кисты на поджелудочной железе. Через три месяца кисту не обнаружили. Данными результатами врачи были очень удивлены. Я и моя семья благодарны корпорации Фухоу за такую прекрасную продукцию, которая приводит людей к абсолютному здоровью. Благодарю компанию Фухоу за возможность полноценно жить и восстанавливаться дальше. Свое и будущее своих близких я связываю только с корпорацией Фухоу. Фухоу рулит!